Друзья, всем привет! Хочу вам показать два варианта инструментов. Это на 40 сантиметров в диаметре и на 50 см. Вот. Инструменты по, по весу ну, отличаются, но особо оно не ощутимо, потому что они оба очень легкие. Вот. Оба инструмента имеют настройку и различаются они в звуке. Покажу вам, как звучит инструмент на 40 сантиметров. Звук хороший и он за счет того, что он поменьше, его удобно куда-то брать с собой. Этот инструмент более мощный, потому что чем больше бубен, тем мощнее резонанс. Вот. Но в принципе эти, как бы, оба инструмента хорошие, только как бы, у каждого есть свои преимущества. То есть, этот поменьше, его можно с собой брать, и он тоже достаточно такой пробивающий и мощный. Этот побольше, Вы, если его дома там хранить то вообще нет проблем. Вот.